007. Это срочно. У нас ЧП. Похоже, атака неизбежна. Когда вы приземлитесь? Посадка через 10 минут. У нас нет 10 минут. Спутник показывает подозрительную активность у яхты Греку. Вы должны быть там. Скоро буду. Планы изменились. Летим в порт. У нас есть информация, что к Греку прилетела группа международных террористов. Это смертники. Они планируют нанести удар, когда фотограф будет делать групповой кадр. Мне неинтересна ваша информация. Мы проверили Грека. Он международный бизнесмен и прилетел в отпуск. Сэр, его бизнес — торговля оружием. Он хочет, чтобы все главы государств, все члены двадцатки были уничтожены одним махом. Это ваши источники вам рассказали? Или просто женская интуиция? Извольте оставить мою интуицию в покое, генерал. Фотосъемку надо отменить. Ясно? Невозможно. Вы должны доверять мне. Я способен обеспечить их безопасность. Доверять вам? Я всецело положусь на Бонда. Я на месте. Удачи, 007. Бонд, это Теннер из отдела Q. Судя по данным перехвата, противник вас не заметил. Судя по плану, каюта Грека находится на нижней палубе. Найдите его и предотвратите нападение. Загрузил обманку в сеть полицейских видеокамер. Теперь мы невидимы. Хорошо, продолжайте наблюдение за крупным. Пошли, тут никого нет. Дождемся приказа Греко и сделаем дело. Без сопровождение. Они должны быть здесь. Возникла проблема. Думаю, нас встретят по дороге. Я поговорю с ними по телефону. Должны приехать. Мы армии не справимся. Спокойно. Греко разберется. Надо включить новости. Проверить, что в остальном все по плану. Они уже говорят, что это войдет в историю. Или есть какая-то другая причина. В последние недели прозвучало немало критики в адрес греческой полиции и ее негуманных мер воздействия. Отвечаю. Где мой вертолет? Где ко... Ты кто такой? Отзывай смертников Грекло. Все кончено. Один против сорока. Смешно. Охрана! Убрать его! Остановите его! Давай сюда! Здоровую! Он нашел жив! Приходит! Понял, вертолет заходит на цель. help. Не терять время. Пора идти. Греко! сюда! Черт, остановите его! Мы едем к Атрополю! Captain, find me! Бомба, Греко. Последний шанс. Где она? Ты опоздал! у нас времени. Мало. Съемка начнется с минуты на минуту. Акрополя. Он почти на месте. Задержите. Фейерверк? Вы знали, что будет фейерверк? Если честно, да. Как вы узнали? Совсем честно. Интуиция. Рада видеть вас, 007. Я боялась, что вы не успеете. Значит, не я один. Вы молодец. Спасибо. Что вы будете пить? Будьте добры, Бурбон. А что принести джентльмену? Для меня. Ему Мартине с водкой.